В четвертой серии курса «Живая запись от А до Я» мы рассмотрим основные принципы редактирования и коррекции вокальных партий с помощью таких инструментов, как Melodyne, FlexPitch и Vocaline. Вы узнаете, как подготовить проект к сведению и о чем нужно помнить при тригировании барабанов. Ну что, вы готовы окунуться в мир живого звука? Тогда давайте начнем прямо сейчас!